В поисках Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Дали узковато, но можно и так. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Ну, давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением не достает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие. Вижу, ваша милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, Ваше Величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Инкарн Айп Морвуд Эмгирвар Эмрейс. Поклон. Император. Арер Айп Та Орде. Наман Ватгарн Ваборт. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у Камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Церила вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь, потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства, как всегда. Хватит слов. И все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Мне нужны сведения, а не мотивация. Сыри оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит, проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны беспокоить. Спокойно! Простите, ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эреват Второй, князь Ландера. Амея. Врач я Ваш милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Во-первых, Тогда записывай. На самом деле власть в Новиграде Геральт, В этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду, не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение и, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгира? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цери, правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Значит, это уже наши агенты. Ну-ну. Быстро же ты тут освоилась. Геральт, не цепляйся к словам. Я знаю, кто такой Энгир. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя. Не будем взвешивать «за» и «против», и просто найдем Цири. Ладно? Ингир говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать.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 Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Так где именно видели Цери? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков. Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наше общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка.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 служить вашей милости. Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейший благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил прощай избежал из эльфского Горят! Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Янифер Геральт отправился на поиски Цири. Жрет, у Каждого есть право припасть к источнику милости вечного огня. Ведьмак, ребя... В чем дело? Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды? Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну, тебе священное масло. Польёшь как следует и подождешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Она ну, пошла. Фу. Теперь освещенное масло, надеюсь загорится Release blood fire. Пресвященная ласка. надеюсь Теперь игни. Только не жрецы, так трупоеды. Уеду я из этого проклятого места. Жрецы? Договорились мы, как обычно. Только партия побольше. Я думал, такой хороший клиент, а он на нас косой. Это мы говорим про жреца вечного огня. Ну конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал в фиштах первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы Гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Теперь игни. Плотва не так быстро. На! No. Погоди, Плотва. Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Торговец Фиштахом выжил и рассказал мне очень интересную историю. Хм. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя. Личное владение. Согласен? Тогда бери и ступай с глаз моих. Подорожные грамотки. Грамотку не желаете. Дешевле, чем у меня не найдете. Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете. Риданцы заняли все броды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. За столько я куплю золоченную карету, а сам оденусь родовидом. Если у вас денег не хватает, так что поделаешь? Надеюсь, грамота стоит этих денег. Еще как стоит. Вы будете довольны. Мужики Хочешь лебеду? Хотели, попробуй. Погнать. На вкус, говорят, как восемь. Ну, пошла. Если быть хозяин, и что-то чаще прохать, я всех чудовищ! Всех! А! Я пойду Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Ты когда в последний раз ела? Неделю назад. Ловинку жареной белки. А потом еще немного ягод. Возьми-ка, поделись с остальными. Это нам? Правда? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашим доброту. Сидел дьявол на трубе. Самогон гнал себе. Выпил дьявол в Я отдам ее. Она как все тут же услышит. Ее заберут, она Сам ее Я еще одного человека. Зовется Генриком накоем тебе. Дело есть. Дело. Дай бутыль Женки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь! Поки! Это кто? Храбрый, видать, вояка! Два меча навесил. Ты, седой! На что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глупой. Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Я человек, который не любит, когда мешают пить водку. Слыхали? Его милость выискался. Может, тебе и сапоги вычистить? Не годишься ты мне сапоги чистить. Боло! Ты слыхал то же, что и я? Лети отсюда нахер, а то убью. Хватит с меня! Будет, как барон разузнает об этом побоище, вырешит всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкоса не станет. Где Гендрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает Джон, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Гендрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведом откуда. Не понять, зачем. Пригрел при себе вдову. У нее мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. Ну, все, все, все.